Здравствуйте, с вами снова Геннадий Половинкин. Я сейчас запишу видео, которое поможет вам найти партнерскую ссылку в своем кабинете партнера для предложения клиентов на мастер-класс. Смотрите, вот вы находитесь в своем кабинете. Прокручиваем все вниз, вот сюда до конца вниз. Здесь справа внизу, справа внизу. Есть написано «Партнерская программа». Видите, если мы подводим к ней курсорчик, она становится пальчиком. курсорчик. Нажимаем на эту надпись. Открывается вот такая штука. Видите, это вот статистика по, вашим, по вашей работе как партнера. Сколько по вашим ссылкам переходов, сколько всего и сколько заработано. Вы тут все увидите. А очень важная для вас страничка. Смотрите. Здесь же еще вот финансы есть вкладчик. Здесь вот вы свои бонусы вы увидите. Теперь смотрите. Здесь вот такая кнопочка волшебная есть. Партнерская ссылка. Вы на нее нажимаете. И открывается вот такое вот всплывающее меню. Здесь вот видите, написано, ссылка на кабинет. То есть, эта ссылка используется для приглашения партнеров к себе в структуру. Вот эта ссылочка конкретно, для приглашения партнеров в свою структуру. А вот эта ссылка, приглашение тут написано, ссылка приглашения на мастер-класс. Вот вам ее надо скопировать и продвигать всеми возможными для вас способами в соцсетях чтобы по ней люди заходили регистрировались на мастер-класс и становились клиентами нашей платформы потом они что-нибудь купят обязательно вот. и вы с, э, своих покупки получите свои комиссионные как ее скопировать а вот здесь вот видите такие два квадратика сдвоенные, на них нажали, все, ссылка скопирована, вот, вы просто на них нажимаете, можете просто вот так выделить ее всю, да, и тоже, видите, копировать, все, скопировали. Вот вам как находить партнерскую ссылку в нашей специальной программе.